Всем привет! Всем привет! Мы, Мы поедем на елку! Мы поехали на елку и заодно заедем еще в Азон там нам на заказ забрать. Папа, кстати, все. нам надо на обратном пути купить килограмм муки. А что будем делать? Печеньки. Имберные пряники. О, прянички а, будем давай. делать. Ну и прянички поделаем. Ты что мне там рожки ставишь? Да, ну все, едем? Да! Все, поехали. Детушка. Вот беда -то. я все позабыл, ничего не помню. Пойдем, пойдем, все направо туда Начинаем. Сейчас приготовились нужно подбежать к своей маме обнять ее и сказать я тебя люблю. Опять не, не, вот не пошло. Мы вокруг себя окружимся. Ручки выше, а теперь в другую сторону. Ну что, девочки, все? Были замерзли мы, все замерзли. Что-то прохладно как-то было, да? Немножко полетал, ногу себе в комбез запихало. Все, едем домой. магазин сейчас за и домой поем. Все проходило недалеко от нашего жилого сектора в Хрустальном парке. Но вообще здорово. Елочка, Дед Мороз, снегурочка, да? И кто Кикимора еще? Кимора. Но прикольно было, так-то. Подарочки всем дали он а что там вот это такое? Вот это, это что такое? Мармелад. Мармеладки. да? Да, с витамином а -а -а. И какие-то вот такие бутылочки дали нам, Видишь? ну, детишкам. С витамином Все? согрелись маленько, едем домой. Ну, какой трон тут у нас еще прикольный за льда. Все, забрали на зоне посылочку. Угадай, Ксюша, что это такое? Это твой экран на телефон раздолбанный. Новый экранчик. У нас, в общем, ребенок не очень сильно любит телефоны и быстро их да? прив... Прив... приводит в негодность. Раз уронила, два уронила, раз потеряла, два потеряла, уже все нашли. Но вот заказали экранчик. Будем менять, в общем. Ну все, едем домой. Да. Ну все, на этом, ребят, всем пока. Хорошее настроение, крепкого здоровья. Всем пока. Пока. Пока. Поля. Фу. Пока. Говори. Пока. Пока. Пока. Все, пока. Ну такие? Так, что это мы тут делаем? Пряники мы уже, мы съели, а, уже запекаете, начинки. все? Мы без начинки уже съели. Это какие-то но... зайчики, Май, снежинки, елочки. Два... Это что, шапка? Шапка. Носок? носок. Ты катаешь сама прям, что ли? Нет, пробую. М -м -м. А какими? О, такими формочками делаете? Да. Да. Клево. Это вот этот носок, да, видимо? Мам, так, поп? Мам, Мам. Поп? Мам. уже ну, запеченные. Уже запекли. Здесь. А они будут с какой-то начинкой или они имбирные какие-то, типа? Мы их будем Мам, я попробую. Мы будем расписывать. А, расписывать Край. будем еще, да? Будем расписывать еще? Угу. Будем. Ух ты, здорово. Я горячо аккуратно, дети. Она горячо. горячо. И отломала, Это да? Моя. Ну что, уже разукрашиваем, да? Ух, какие зайчики красивые. У меня красиво. Это что, снежиночка у тебя, да? Угу. я пытался сделать другой. Ну, нужно будет по краям, наверное, еще раз украсить, или нет? Вот так, что ли? Это что, съедобные краски, да, вот эти? Да, съедобные. Ух ты, вот это прикольная шапка, да? Шапочка классная, елочка классная, вот эта снежинка тоже неплохая. Это шапочка. шапочка. А, вот это контур нужно, а потом внутри, да, видимо? А ты что, поле делаешь? Вот Шапку. Вот это моя высыхает. Сердечко, что ли, там а делаешь или надо? Ну, Ксюша, тоже классно получится. А, там внутри черный какой-то, или да на кисточке черный? Да, тоже вышли, Ну, красивые. А потом еще украсить да, ее надо будет. Мама, смотри. Имбирные прянички какие прикольные. Они конечно, то твои уже в усыках? А вот Ксюша не, в школе не, да, какие-то делали, да? Они делали шапочку, носочки и елочки, что это Я на шапочку сделала. Они где-то у тебя спрятали, не знаю. Как ты делаешь тут? Давишь просто, да? Нет, И... я вообще не давлю, она сама капает. Да? Прикольно.